Здравствуйте, меня зовут Оксана Новикова, я являюсь старшим менеджером компании ВСН Realty и хочу вам рассказать о новом проекте жилой комплекс «Селегир Сити». Жилой квартал «Селегир Сити» – это новый проект на севере Москвы от компании «МР Групп». «МР Групп» – это один из крупнейших девелоперов Москвы, Московской области и города Сочи. 15 лет на рынке, в портфеле более 35 проектов, входит в топ-десятку самых крупнейших застройщиков. Удачное расположение комплекса и хорошая транспортная доступность. Всего в двух минутах ходьбы новая станция метро Селигерская. До третьего транспортного кольца 9 километров. Это всего 10 минут на автомобиле. До центра Москвы 15 километров. На МКАД по Дмитровскому шоссе можно удобно выехать за 10 минут. Жилой квартал Селигер-Сити – это уникальный проект, где каждый сможет найти себе жилье по вкусу. От малоэтажных корпусов до небоскребов, от студий до комфортабельных трехкомнатных квартир. С панорамными видами на достопримечательности Москвы или на тихий, уютный зеленый дворик. Варианты квартир свободной планировки, либо с отделкой, как с предчистовой, так и полной. Яркая архитектурная концепция в стиле голландских кварталов разработана известным международным бюро MLA+. Жилой квартал Селигер сити будет состоять из 11 корпусов переменной этажностью. В создании проекта была проведена взаимосвязь с голландским стилем жизни и русской историей. Два небоскреба Рембрандт и Репин отражают всю высоту изобразительного искусства двух стран. Два корпуса названы в честь ученых-просветителей ливингуга и его русского коллеги Ломоносова. Дома малоэтажности Рубенс и Брюлов камерные уютные, а рядом Беринг и Баренц – голландские и русские путешественники, которые открыли новые контуры нашего мира. Ван Гог и Кандинавский дали свои имена отдельно стоящим корпусам третьей очереди. Отдельного внимания заслуживает Плагованский корпус, как символ объединения двух культур – Новая Голландия. Оригинальная концепция оформления внутреннего пространства была разработана известным бюро Вау Хаус. Основными их проектами являются Крымская набережная, Парк Музеон, Парк Сокольники, Воробьёва набережная и многое другое. Уникальным решением является создание собственного парка размером 4 футбольного поля с искусственным водоемом на 1200 квадратных метров, игровыми и детскими площадками, футбольным и волейбольным полем, теннисным кортом, а также зонами для семейного отдыха и пикника. Территория комплекса не огорожена, но въезд во двор ограничен шлагбаумами. Доступ возможен только для спецтехники. К услугам жителей будет представлена подземная парковка, с которой удобно на лифте будет подняться до собственной квартиры. Также по периметру всего комплекса будет расположена гостевая парковка. При строительстве жилого квартала Селигер сити применяются только качественные материалы. Технологии строительства – монолит, вентилируемый фасад, клинкерная плитка, выполнен на подсистеме Fox. Широкоформатное остекление от компании «Гардиан». Двухкамерные стеклопакеты с мультифункциональным закаленным и энергоэффективным стеклом, заполненные аргоном, что позволит меньше тратить энергии во время отопления. Высокоскоростные лифты Шиндлер и Отис, отделка которых выполнена по дизайну мастерской Soul Nice. Специальное помещение для сприс-систем, которые избавит фасад от блоков кондиционирования. Разводка трасс уже будет проложена до каждой квартиры. Входные группы выполнены эффектной дизайнерской отделкой. Зона ресепшен для консьержа и охраны. Уборная, нимибированная зона ожидания. Комната для хранения колясок и велосипедов. Инфраструктура комплекса также впечатляет детские сады, отдельно стоящее здание школы, собственные территории и обучающим огородом, фитнес-клуб, рестораны и кафе. Внешняя инфраструктура района также не уступает. 9 школ, 12 садиков, 5 поликлиник. На выходе из комплекса расположен торговый центр Excel с магазинами и кинотеатром. Парк имени Святослава Федорова и красивейшие ангарские бруды. Новый городской квартал Серегер Сити отличает безопасность и здоровая среда, сочетание с разнообразием и доступностью.